Фар, парадов с пафосом обильных, полу салютов праздничных и плавенных речей. Есть главное, чтобы мы нисколько не забыли О горьких судьбах. Зимна. В стою он не небо, путь в рай. Для тех, кто погиб, для тех, кто погиб, Души их принимай. Ты был не один, стояла вас целая рода. Всем предстояла проверка на смелость и честь, Как непременно Оспеет подмога И снова и силой Горела тебя твоя месть Еще не успели отправить Последние письма Солдаты, которыми меня было двадцати лет На врагов для ребят Звучали как тризна, осталось их мало, так мало, что их почти нет. О Боже, я молю. При души, при души, я на коленях стою, он не оба. Взяли дрожание тонкой струной нервы В Венах вскипала кровь, все как будто во сне. Ты всем доказал, ты смог, ты сумел стать первым но тебя.